И некогда да, Сегодня стало модным и популярным такое медицинское обследование. И на предмет определения биологического возраста человека. Кто-нибудь слышал о таком? Да, есть такое. То есть, насколько ваш хронологический возраст? хронологичный возраст соответствует вашему фактическому состоянию здоровья и внутренних органов и соответствует на состояние на органе и здравето. бывает что человек достаточно молод и по случва, че человек много млад, но по состоянию его внутренних органов состояние на ему настолько изношено износено, что его биологический возраст възраст, обешал далеко вперед и вече высоко. И наоборот. И на Фактически возраст человека говорит о его богатом жизненном опыте. А фактично это возраст, ему И очень далекая дата рождения. И дата Но его организм еще молод и полон сил. и Очень часто такие комплименты получают азиаты. Много часто такие комплименты получают азиаты ты. Когда узнают, что мои дочери 20 лет? Когдато научивалось через терями на 2,5 года. Многие удивляются, искренне. Много хора искренне слушают. Но это так. Извините, что я немножко хвастаюсь. Извините, сейчас такая суховали. Итак, чтобы иметь хорошее здоровье. Задаемые хубово здравые. Соответствие между биологическим и фактическим возрастом. Соответствие между биологичным и фактического то возраст. Что мы делаем? Как его правим? Мы усердно занимаемся спортом. Тренируемые Мы делаем гимнастику. Правим гимнастика. Закаливание. А -а Закаляваны. Да, мы делаем различные упражнения, ходим на фитнес. Правим раз различные упражнения, ходим на фитнес. И еще многие сейчас делают это, смотрят модных блогеров и инструкторов. И некоторые хора глядят модные влогеры и инструкторы. Учатся и повторяют за ними. И учат и, се, и повторят нещата от Как правильно питаться. Как правильно, да правильно выстраивать режим дня. Как правильно да построят режима на день, Какие нагрузки нужно делать. И какие упражнения нужно делать. Правильно. И чтобы добиться результата, нужно чтобы каждая последующая нагрузка была больше предыдущей. И за да има результат, требуется всякое натоварнение, чтобы быть более крупным от предыдущего особенно мальчишки, парни это знают, нужно особенно, сделать на одно отжимание больше. Особенно это знают, твои стрявы должны править по однолицевому по, однолицевому по поводчи. Слышь да. теперь. Надо сделать одно подтягивание на одно подтягивание больше. А, едно, а, одно набиранные, с одного набиранные Нужно сделать на одно приседание больше. На, с один кляк поводчи. Нужно сделать на один жим штанги больше. Да. А, со штанга, ты то что ты каждый раз нужно увеличивать повторение. нагрузку. и всякий нагрузку, то только планы. так прибавится сила и такая им от сила только так придет рельеф мы такая от мускулин рельеф. только так может могут вырасти мышцы такая могут мускули только через определенные усилия через и даже боль определение усилия и когда в определенном месте рвется мышечная ткань когда то в определенном месте се скъсва мускул натотыкан. Только там нарастает новое. И там пораства нова. Аминь. Аминь. Друзья, а так ли мы с вами следим за нашим духовным состоянием? Приятели, така ли согрежим за нашу духовное состояние? На какой возраст ты сегодня выглядишь и чувствуешь в духовном мире? И на какого возраст се усещаешь в духовное святое? Как вы думаете, по каким критериям или качествам можно определить духовный возраст? Или духовное состояние. Или духовное состояние. Какие есть варианты? Как вы думаете? А? Так, так, реакция на ситуацию. Еще какие мнения есть? По так, внутреннее состояние. состояние. Так. По отношению Отлично. к ближнему. Еще? Чудеса. Чудеса. Чудесата. Молитва. Молитва. то да? Сигурность в будущем. Так. <laughs> Ух ты. <Дури> повне, <laughs> Очень интересно. <laughs> Два <интересна. laughs> Аку... угу. Понятно. Uh, вы все правы. Всички стей прави. Uh, ну, я хотел бы, чтобы мы переосмыслили. Есть ли у нас понимание, куда мы растем? И да коде, коде, коде да На кого мы хотим стать похожими? На кого трябва да Какие черты характера при этом мы приобретаем и какие преобразуем? И какие качества -то на характер трябва да и да все, что вы сказали, конечно, это имеет значение, и вы все правы. Все, что твои казахты имеют значение, и все это все твои важно. Но я хотел бы заострить ваше внимание на трех аспектах. Но иском да от более три основные аспекта. Три аспекта, характеризующие духовный рост и твое духовное состояние. Три аспекта, которые характеризируют духовный рост и твое это состояние. Первое. Наверное, многие догадались это. Первое, может быть, некую свечи со соседями? Это любовь. Твоя любовь то. Возрастание в любви. Становится ли ее в твоей жизни больше? Здравствует в любовь то. Ставали тебя все повыше в твоем животе? Друзья, этот критерий является одним из самых четких и ярких. Тоже критерий являлся единственной яркой ты. Можно сколько угодно провозглашать какой ты духовный, Может, сколько ты искаешь, сколько ты духовен. какая у тебя крепкая вера, сколько, вера имаш. сколько дел ты можешь совершить, сколько дела можешь ты да ты можешь хвастаться своим твердым учением и богословием, можешь да своё, твоё учение и богословие. только если нет в тебе любви, но в вера, друзья, все это теряет всякий смысл. Губи смысл Давайте мы откроем первое место Писания библия это а, это первое послание коринфянам 13 глава послание к 13 глава с 1 по 3 стихи. От до стих. все вы знаете это глава любви. Знаете, че твоя глава -то на любовь -то. мы прочитаем только с первого по третьей стихи Что прочитаем от до третьей стих. на проекторе есть на болгарском языке на проекторе на язык. Итак, если все нашли я прочитаю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 Аминь. Друзья, какими бы духовными дарами мы с вами не обладали, апостол Павел пишет, что все они абсолютно ничего не значат. Апостол Павел пишет, что ты не значит что. Они бесполезны и ничего не стоят если в тебе нет любви если твое движение если твоя жизнь твои действия не продиктованы и не мотивированы любовью а это это все пустое как мы живем нас не удивляет когда мы делаем что-то для своих родных и близких которых мы любим так, ведь? так мы проявляем свою заботу. Грижа. Когда у совсем маленького ребенка может забиться носик? Детей, запушва, носу, он не может дышать? Не может, да дыша. ты не можешь отсосать сопли? Есть такая. Има уред, с ты можешь <laughs> до да махнешь ты же суполи, да ги... Да. знаю, и мылит кофурод в Болгарии? Ладно. То есть, когда такое происходит, нет возможности отсосать сопельки из носика маленького ребенка, родители делают это ртом. Когда на домахнутся от носа, и родители отправят вас из уста. Кто здесь родители? И Вы понимаете, родители? о чем речь идет? Разберет за -то того, Для кого Для кого-то стало это проблемой, если бы с их ребенком это произошло? За некую станут два проблем. Я, дум... ваш... я, я думаю, что нет. Два... Это абсолютно нормально проявление любви и заботы о своем ребенке. Твоя нормально проявлялась на гриже, или в таком свой детей. Со стороны это может показаться очень даже неприятно, да? И вот в может и доизглядеть неприятно. Для родителей это нормально. За родителей твоя нормально. Друзья, еще каких-то 25-30 лет назад не было памперсов. О, что перед 25-30 годами на ИСА существовали памперсы. И не только для маленьких детей. Не само за маленькие детя. Их не было для взрослых. Даже за возраст не, не, не, не, не было непромокаемых простыней и непромокаемого белья. Э, и белье, да не было и бельор, туда не мокла, да не Я уверен, что многим приходилось, ну или некоторым приходилось ухаживать за своими родными, которые в силу Определенных обстоятельств не могли ходить и оказывались в лежачем положении. И може би и трябву да сагрижат за своё ты близкий, возраст не вече, който не сам гляда ходят и сам сабеливо-флегного положения. Их надо периодически переворачивать. Трябву да ги За ними надо протирать, ухаживать. Да сагрижат за тях. Их надо кормить. Да, да, да ги хранят. За ними надо убирать. Да. Переодевать. Да почистват слетях, да ги проуплечат. Надо следить, чтобы не было пролежней. И треба да следить до Ранее. А, -а, -а. ранее? <ролегистый> <ролегистый> ранее. Да. А, да. Когда больные или пожилые родители, извините, ходят под себя. И когда больные, возрастные родители ходят до туалета на в льготу. Их надо подмывать. Треба дагимировать. <ролегистый> И это тоже нормально. И вас что нормално. Потому что это тоже продиктовано нашей любовью. За что то то вас что с руководит вот наша любовь. Когда мы можем делать даже самые неприятные вещи. Куда то можем доправим най неприятните нешта. Из-за любви. За ради любовта. Мы заботимся о тех, кого любим. Не согреемся за те, за кого Своих любить очень легко. И да убичем да убичемы свой ты хора и лесну. Какая польза от того, что мы любим только тех? Какая польза от того, да убичем и само те, у нас не убичат? Написано, что так поступают и язычники. Пишите такая поступать язычницей. Так поступают все. Так поступают все. Примером того, какой любви надо стремиться. И пример этой любови к кому я тут ряда стремим? Конечно же, является Иисус. Твоя любовь то на Иисус. Учиться любить у него. Да се учим, да и от него. Мы все это прекрасно знаем, и, может быть, для многих это не станет каким-то откровением. Мы все это прекрасно знаем из-за может и не откровения. Вся жизнь Иисуса Христа — это воплощение любви. И цели от на Иисус Христос твоя воплотяваны на любовь. Мы часто слышим из замученные наизусть избитые фразы и стихи из Библии. И часто ученые фразы, которые научены от Библии, это наизусть. Для многих из нас они могут даже не проникать внутрь. И за некую теорию не догосвовать, торцетуем. Потому что в них нет ничего нового. Зачто это во втесь меня маништо ново? Но я призываю вас. Нови призывал вам. Попробуйте хоть немного попрактиковать и найти несколько мест писаний. Пытайтесь, да найти некую к места от Библии, в которых говорится о любви. В куюто все говори за любовта. Перечитайте их. Прочитайте некую. Думайте о них. Замислитеся вверху над ними. Размышляйте вверху тя. Переосмыслите. И осмыслите я уверен что господь покажет вам еще неизвестные грани любви пусть это будет таким небольшим домашним заданием кто готов это сделать аминь есть желающие познавать и, желающие. и возрастать в божьей любви Аминь. в Божьей Самый бесспорный признак духовного возрастания человека. Бесспорен признак, зачевей какой-то возрастного в духовную. Это способность жить в любви. Твоя способность Поступать по любви. Мы учимся любить у Иисуса Христа. Как он любит Он? Как убийча той. Как Он любит? Как той убийча. Это написано. Два пищи. Послание к римлянам в пятой главе. Послание к римляне 5 глава. Тоже все прекрасно знают это место. И месячные частички знаете этого места. Пятая глава, восьмой стих. стих. Римляне 5 глава, 8 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Аминь. Мы даже наизусть знаем, да, этот стих? Иисус умер за нас, грешников. Написано, что Он не согрешил ни в чем. Даже когда его избивали, обливали, раздели догола. Гол и повесили на кресте и сложили на Он не перешел грани и не согрешил. Он не сказал никому грубого слова. Никого не проклял. Никого не обещал наказать. Наоборот. Обратно. До последнего он молился за них и благословлял их. До края и молил Богу славил. Праведник умер за грешников. Праведник умирал за грешниц. Как вы считаете, достойный пример? Да, это сильный эталон. Твоя эталон? Так, настоящая любовь она не мстит. Она не ищет, как отыграться. Тя не как, на Настоящая любовь не ищет возмездия. возмездие. А как мы поступаем? Когда нас обижают? Куда они убеждают? или косо посмотрят, или на косу не изглядят неправильно нас обслужат, неправильно не обслуживают, поступают по отношению к нам, как нам кажется, несправедливо, и по нашему по нашему мнению поступают несправедливо к нам, во всех этих ситуациях как отвечать, во всячке этой ситуации как то да отговариваемы, нас не надо учить, не да не да неуч, да не наоборот нас всегда учили, что надо всегда давать что надо давать сдачи. Иногда са не учили, что требует утверждения. Ако не убеждат, требует утверждения на это. Ну, мы так живем. Такая живем. Однажды я стал свидетелем такой ситуации жизненной. В однажды я стал свидетелем на одной жизненная ситуация. В детском саду в одной группе. В детской градинка, в одной группе. Маленькие мальчики между собой повздорили. И маленькие умчета започнах да се гарят помежду си. Ну, немножко там помутузили друг друга. Малко... Утрях один рук. Да. И папы, стоя, вот, разбираясь в этой всей ситуации, учили своих детей, своих пацанов. И баштики состояли -то в той ситуации и учили с инвэтесси. Драться нельзя. Не тряво да сибиты. Обижать нельзя. Не тряво да убеждать. Игрушки отбирать у других нельзя. Не тряво да взиматы чужди играчки. Пожмите руки там, все, вы друзья и так далее. Тряво да, ну ли, примеру, это все остальные прятали. Но когда отошли в сторону. Папа, с... папа спрашивает у своего сына. Башта пита Ну как? Кто кого? Кое с Папа, я ему надавал. Реакция папы какая? Красавчик! Браво, сыны! Молодец! Сам утака. Так мы живем. Такая ему В церкви мы говорим о любви. Церкви, церкви, говорим за -то. но своих детей учим всегда давать сдачи. но своих детей учим да Не молчать, а стоять за себя. Да молчат, а да от себя. У нас реакция вылетает на автомате. Реакция, да мы еще многим неверующим людям можем фору... можем на да им покажем, как эти навыки нам привиты с детства И иногда человек даже не успевает договорить свою фразу а у нас уже вылетает заготовка а ведь такая тирада из определенной из определений какой этот человек, от это человек откуда у него руки от тому, мы все выскажем про его семью всичко, за про родство ников зауддни ему да и даже в каком направлении ему двигаться и тариф как его направление до содвижья большому сожалению это так за сожалению это да с одной стороны это кажется может быть смешным и забавным вот на страна из забавную смешно друзья но ну это показатель нашего духовного роста твоя показатель на наш духовный рост никто на земле не переживал такого позора как иисус никую на земле не при живя в позор как Иисус когда он въезжал в Иерусалим, он был принят как царь. в Иерусалим, и бил предку цар. Весь в славе человеческой. во Окруженный обожанием и вниманием. и через несколько дней избит. И дней избит. Мучим, опозорен, оплеван. Измучен, опозорен. Уплюван. и он всех мучителей паей покрывал своей любовью ты то и друзья даже предателей Иисус продолжает любить до конца Иисус церковь это не игра в любовь твоя игра в любовь то это не то чувство когда там бабочки в животе или что-то другое чувство тугатуйма по перуде в это реальное свидетельство и подтверждение, что такое Божья любовь. Твоя реальное свидетельство и подтверждение, какова и Божья любовь. Потому что Бог есть любовь. За что это Бог и любовь-то? Аминь. Я благословляю именем Иисуса Христа, чтобы наши хождения перед Богом и людьми Богословим нашу доходу на предхород и Бог наше духовное возрастание было мотивировано и продиктовано возрастанием в любви и духовно в любовь то давайте пойдем дальше вторым критерием духовного нашего роста на рост является послушание послушание насколько ты послушен Духу Святому, Божьему Слову, Божьей воли. Кокуси послушан на святие дух, на Божье это на Божье это Воля. Как вы считаете, родители, нам нравится, когда наши дети нас слушаются? Родители, да как смеют вы долив их, нихоресвого, когда у нас что-то не слушают? Мы счастливы, да? Не смеешь ты сливить Мы чувствуем себя правда состоявшимися и счастливыми родителями. Чувствами, которые состоят у них, то сливые родители. А как? По-вашему, какими детьми по отношению к Богу, нашему Небесному Отцу, являемся мы? Как мыслите, как видятся, смей за Бог? Послушны мы? Дали мы послушные Пусть это останется таким риторическим вопросом. Де риторичный вопрос. Можем ли мы уместить у себя в голове, насколько нравится Отцу нашему Небесному, когда мы послушны Ему? Дали можем, да усмыслим, сосвоя-то глава. Поберем его в гадусе, твоя колку ставишь, та слив боку гадус мне послушнее, послушнее. Жизнь Иисуса Христа с первого до последнего дня – это исполнять волю пославшего его. И целе животный Иисус Христос от первого до последнего дня твое это исполнить, исполнить на то, за кое-кое Иисус говорит, что я ничего не делаю сам по себе, от Иисус себя. Казачний читай не прави ништо от себиси. Но я исполняю все то, что хочет от меня Отец мой. Иисус был послушен Божьей воле. Это также является свидетельством того, что человек растет духовно. И по этому критерию есть несколько моментов, на которые я хотел бы привлечь ваше внимание. И по тому, и Какие библейские примеры послушания нам известны? Какие? Какие мы знаем? Какие примеры за послушание от Библии -то не познаваемы? Авраам, самый первый пример. Примерно так. Авраам. Авраам. Как поступил Авраам, отец веры многих народов? Как и поступил Авраам, отец, наверное, на многих народах. Был ли он послушен Богу? Далее был послушен на Бог. Бесспорно, конечно. Разбирайся. В книге Бытие в книге написано, что Авраам был далеко не бедным человеком. Бог его избрал? Бог его избирал. Сказал ему оставить все? и идти в неизвестное место. И да в другую землю. В место, в друга Авраам что сделал? Какой направил Авраам? Исполнил. Той исполнил това. Пошел. Той утиды. Почему? Ну? Зачем? За какво? За что я утешил там? Послушание и вера. За что-то ему послушание и вера. Аврааму было обещано много обетований. На Авраам Бог обещал много обетования. Бог даже заключил с ним завет. Дурия исключил завет со снегу. Послушался Авраам Бога. Авраам был послушан на Бог. И в подтверждение завета? И в подтверждение завета? Что он сделал? Какво направил той? Обрезал весь мужской рот. Причем сделал это впервые. Было у него понимание, что он делает? Да как его Такой практики еще не было. Он был послушен. Увидел ли Авраам все обетования при своей земной жизни, которые обещал ему Бог? Дали Авраам и видел все чтибывания, какой-то Бог и обещал на Него земния си живот. Нет. Не. Нет. История с Авраамом учит нас одному из определений духовного роста. И история с Авраам не обучала за одно то определение за духовный рост. Быть верным и послушным Божьей воли. Да будем верни и на Божью это Когда не видно. Когда тудори не виждеме. Когда ты не видишь. Ты можешь не видеть пути можешь, да не путя. ты не можешь видеть способа исполнить волю отца небесного можешь, да не когда исполнишь на Бог. твой физический глаз или органы чувств твой, твой и органы не, не видят объективных причин слушаться не причины, да твой разум говорит вообще обратно и твой разум обратно твое окружение может крутить у виска и говорить что ты сумасшедший Твое окружение может Сеут, Всегда выбирайте сторону Бога. И на Бог. Всегда проявляйте послушание. Божьей воле. Проявляйте послушание на воля. послушание Давайте вспомним вкратце еще одну историю библейскую. И, некая, да можете, и на историю от Библията. Историю вдовы из Сарепты. А, на от Помните эту историю? Помните ли тази вкратце. На бог отправляет пророка илью бог и пророк в землю седонскую говорит что там тебя будет кормить одна женщина и то что там, что ты храня, одна жена. приходит ли илья к этой женщине илья встречаются они и он попросил у нее немного еды и то я малку храна. на что она ему ответила что муки и масла у меня осталось только на один и последний прием пищи. А Что дальше? Дальше голодная смерть. На что Илия обещает этой женщине? жена. Если она накормит его сначала его. негум а потом приготовить себе и сыну еду, а след -то, за себе си -си -си, то мука и масло не закончатся в ее катке. Тугава и маслоту никуга не свершат, свершат. Мы с вами как бы живем в материальном мире, да? Не живем в -не Если мы отдадим последнюю еду чужому человеку, а что произойдет? На человек. Давайте а смоделируем создать? ситуацию. С К вам домой пришел пророк, служитель Божий, там, человек, миссионер, в апостол. При вас один пророк, миссионер, апостол. Голодный, уставший, проделал большой путь. Гладен, измурен, той доста, просит у вас покушать. Иска додайте, да, да а у вас в доме еды осталось только накормить, чтобы с себя там и ребенка, и все. И имате, в има храна самому, чтобы да сохранить и семейство. Но он просит накормить сначала его. Это значит взять порцию еды? которая предназначена, допустим, малышу, ребенку. и нужно за И отдать ее? И Что дальше? Как после этого? Непонятно. Вообще не, непонятно. Не, ну, вообще, Вернее, понятно, дальше смерть? Да, может, следует смерть. Как поступила эта вдова? Как и поступила Тази, в Послушалась Бога и послушалась Илью. Тебя установила послушанная Бога и такая направила, как приказа Илья. Приготовила из последних продуктов опреснок. От последней продукции приготовила опреснок. Накормила Илью. Ясти. И нахранила Илья. Что тебе теперь будет с ней, с ее сыном, вообще непонятно. И какого что если случится с ней, не все Как бы вы поступили? Как Ви Бихт выпустили в тази ситуации? Тяжелый выбор. Да, ли тяжкий избор. Очень, Много. очень тяжелый выбор. Ногу тяжкий избор. Не дать кушать своему ребенку. Да не а не его дадешь. порции накормить незнакомого человека? Еще один принцип послушания. Быть послушным, когда непонятно. Мы не можем понять и вместить всего Божьего плана и замысла. Может быть даже это и ни к чему. Может быть, даже ко мне что-нибудь надо Через послушание мы также растем. Через послушание существо израстаны. И получаем много благословений. И получаем и Можем сказать на это аминь, аминь. Послушные дети всегда получают благословения. Послушные дети всегда получают благословения. Друзья, быть послушным даже тогда, когда не видишь и когда непонятно. Да будешь послушным, даже когда не видишь, даже не разбираешь. Это похоже на ту ситуацию жизненную, когда маленькому ребенку надо послушаться своих родителей. Твоя предельная жизненная ситуация, когда дете тут требуется родителям, Просто послушаться. И родители не всегда могут объяснить своему малышу, почему ему нужно поступить именно так. И родители за Потому что он не всегда им это может понять. Зачем дети не всегда могут его разбираться? Могу сказать про себя такая же что у меня тоже случалось такое Чей примен, такая? не знаешь что делать не знаешь как его доправишь не знаешь как поступить не знаешь нет понимания происходящего не какого нет однозначного толкования божьего слова как, как, посту... Божье как поступать слово? в определенной ситуации ситуация как быть когда как до да да будем ситуация быть послушным. Да будем послушным быть послушным когда не видно и когда непонятно да будем когда не и не Итак послушание это второй критерий или показатель вашего духовного роста какой был первый любовь любовь лично второй это послушание Третий, третий, третий, третий показатель, показатель духовного на возрастания. На духовном, то израставание. Давайте мы откроем третье место Писания. Это послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. Послание к римляне, 8 глава, 28 стих. Это тоже стих всем известен. Тоже, тоже стих, все, чтобы учим течки. наизусть его. Итак, все нашли? При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Аминь. Запомните этот стих. это стих. «Все содействует ко благу». Частичку за добро. Показ... Третий показатель духовного возрастания – это? Третий показатель за духовное возрастание – это служение твое служение находишься ли ты вообще в теле Христовом ли в на Христос? какую функцию ты там исполняешь? как хорошо и усердно ты в этом преуспеваешь как и в това, чем больше человек познает бога повече человек познава Бог, тем больше он совершает служение повече той служи. тем шире его сердце става сердце ему. И чем больше он служит, и служим, тем больше у него получается познавать Бога на Бог и сердце Христа. То есть это такое действие с двухсторонним эффектом. Действие. Поэтому если вы уже долгое время ходите в церковь, и время церковь считаете себя духовно зрелыми, и все чистые духовно но человек но пока нигде не задействованы в служении ты никогда не служите? не заблуждайтесь о вашем духовном состоянии не се за ваше духовное состояние если ты знаешь бога Ако Бог, изучаешь и размышляешь над его словом и върху Му, то это должно отражаться в твоей жизни това да се в, твоя живот. в твоем служении в кто с этим согласен со можно сказать на это «Аминь». аминь аминь чем больше мы знаем бога тем естественнее продвигается наше служение бог по и служение давайте мы еще раз прочтем этот стих стих притом знаем что любящим бога призванным по его изволению все содействует ко благу. Как сегодня в людях, люди в церквях слышат этот отрывок? Мы читаем одно и то же место. Как в церкви, ты този отказ? Многие из нас, читая этот стих, и много -то нас стих понимают, что жизнь наладилась. Разбират, чей все и больше никаких проблем и трудностей в нашей жизни не будет друзья они, не понимают, они понимают не так как павел написал не то что он имел в виду многие личности которые описаны в библии после встречи с Иисусом христом их жизни стали гораздо сложнее из-за веры. Из веры. Из веры, в Иисуса Христа, ради в Иисус Но написано, что любящим Богу все содействует ко благу. Но пишет читайте Бог содейство добро. Давайте переосмыслим слово "все". Что это значит? Каково означало Все это значит. Все. Всичко всичко. Без, Без исключения. Сколько в мире цветов и оттенков? Има цветов и в Речь идет о всех. За Весь спектр. Цели спектр. Сколько эмоций жизненных ситуаций происходит? И ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ Мы говорим только о хорошем или о всех? Дали говорим за или само за добри? Апостол Павел имеет в виду все. Апостол Павел все, что происходит без исключений. Всичко, без исключения. Не написано, что только хорошее. Не написано, че всичко, че само добро. Или не, не написано, что только негативно, только плохое. И не пишет, само Друзья, все содействует ко благу и твоему духовному росту. За добро и, за твой рост. и хорошее, и плохое. И добро, и хубаво, и ложь все происходящее Всичко, то, иногда даже смерть дури смерть глядя на сегодняшнюю ситуацию в мире, ситуация в мире мы являемся с вами свидетелями гонения на христианский мир свидетели на гонения в христианский достаточно посмотреть на ситуацию на ближнем востоке да на Исток. что происходит с верующими там как с ними обращаются и что происходит? Как с и как со Но сейчас даже далеко ходить не надо. К нашему большому сожалению. Даже здесь, в Европе. Постулаты христианства считаются устаревшими. Немодными и неактуальными. Борьба за пресловутые человеческие ценности, Борьба за человеческие ценности. Вышла на невероятный уровень. На него. Когда Божий закон? Божий, закон Божий, устав, Божий устав. Он просто попирается и выбрасывается. То и просто се Есть случаи, когда за молитву в общественном месте? Има случаи, за -то в общественном месте Заводятся уголовные дела с правил уголовную делу. Совсем недавно, может быть, месяц или два назад, произошла такая ситуация. Может быть, преди один или два месяца случится одна ситуация. Могу быть неточным, кажется, или Ирландия, или Англия. Не, не могу не точен, но в Ирландии или в Англии. А, был подобный прецедент, когда на женщину завели уголовное дело. Имало, имало инцидент, когда на одна жена записывали уголовное дело. Если интересно, пять минут могу посвятить этому. А какой интересный, могу за пять минут расскажем. Значит, там был один медицинский центр, в котором женщины делали прерывание беременности. И был один медицинский центр, в котором сал... Наталья и Женаса правили аборт. Поместная церковь решила, что она будет выходить туда ежедневно, становиться перед этим медицинским центром и молиться. И, цирк... и одна церковь какой-то там решила, что тяжело уйти там, и что все при тазе болнице всякий день. Но мы можем только предполагать, за что они молились. Можем самому предполагать, за какого сосы молили. Но они просто стояли молча молились. Никаких действий больше не производили. Просто застояли там и сосы молили, дули молчайки. Это больница обратилась в суд. И та зибольница Силбурнова в саду. Обратились в полицию. В полицию и э, на законодательном уровне всем запретили приближаться к этому медицинскому центру. На законодатум у него носички забронили да, до дубляжават тази бовнице. И молиться. И досы да молят. Эти верующие ну, вроде как, стали исполнять этот закон и звярваш, перестали с... появляться перед этим медицинским центром. Причем этим При законом была центр. определена дистанция, ближе которой они не могут приближаться Дури, к этому центру. Со дистанция, на они могут приближаться к этому центру. И вот однажды одна женщина остановилась перед этим медицинским центром. Из жена испрела пред медицинский центр. Не могу сейчас сказать точно, знала она об этом законе или нет. Не могу доказать, да ли тя знаела за то же закон. Но она просто остановилась и закрыла глаза. Тя просто испрела и затворила учитесьи. Полицейский, который стоял рядом. И полицай кой то и бил пред. Подошел к ней и сказал: "Вы скорее всего молитесь". И то и только на этом предположении ей было предъявлено уголовное И само верху этого предположения, которое я сказал полицай, я получил уголовное дело, наказательное. Сейчас ей дам предъявлено уголовное обвинение в нарушении закона. И ей грозит тюремный срок. За нарушенный закон и всегда может я попаду в затвор нам очень тяжело вместить в нашей голове. поместим Как даже такая ситуация может послужить к облагу? Как такая ситуация может содействовать добро Амин. На первый взгляд это кажется вообще чем-то невероятным Но и очень очень плохим. Много ложь. Но если мы снова посмотрим на слова апостола Павла. Ногу пак погулять не на апостол Павел все содействует ко благо. иисус не обещал что будет легко наоборот он предупреждал что будут гонения что вас будут гнать за мое имя вас что гонят за веру в меня за Многие из нас переживали самые разные моменты в своей жизни. Я верю, что все это содействовало и содействует к благу. Для чего это в вашей жизни? Зачем вам этот пережитый опыт? Это похоже на действия разведчика-первопроходца. Перед тобой. 360 градусов. 360 градусов самых различных путей и вариантов. но есть только одна нужная И один нужен под этот путь очень-очень узкий и то же путь и много тонок. как только ты по нему пройдешь и минешь по же путь, выберешь правильное направление и изберешь правил то направление за тобой след вслед след, степка по Пойдут другие люди. вы понимаете, о чем я говорю? Возможно, для того, чтобы обрести тот жизненный опыт, которым вы сейчас можете поделиться с другим человеком Может через свидетельство. Послужить. Поддержать. Да помочь. Да что-то сказать да что а иногда и промолчать а и просто да, да помолчите, обнять и утешить да и да утешите, отогреть и принять да, да и да как вы проходили через свои трудности, как свои трудности? какие чувствования вы пережили какие чувства какое слово в этот момент вы получили от господа и думи от Бога получили? когда вы этим делитесь когда ты споделять это С теми людьми, кто в этом нуждается. Со стези хора, кую то, сенуждает в това. Что происходит? Как вас Происходит внутреннее исцеление. Случивася внутреншное исцеление. Восстановление. Восстановиваны. Самое главное происходит победа. И наиважното случивас победам. Аминь, друзья. В теле Христовом есть очень много функций, очень много служений. В тялоту на Христос имо много функций и много служений. Здесь всегда нужны руки, нужна помощь. Здесь всегда нужны люди, молитва, еда, уборка. Не обязательно обладать какими-то способностями или хорошим голосом. Здесь всегда найдется применение для каждого человека за всякий человек, что имо, неже такое то, что может доправить. Кто хочет духовно возрастать и нести служение. Кое-то искать духовного израста́ва и добывого служения. Аминь, аминь. Друзья, я благословляю вас именем Иисуса Христа, чтобы мы не примиряли эти критерии к другим людям. И благославим вы с, с, с Иисуса Христос для да не зимать в эти эти критерии за то есть да не усреднявать хора по этим критериям. Самое главное, чтобы мы по этим критериям оценивали себя. -важно, да Насколько больше во мне становится любви? Насколько я послушен? послушен. Как, как и какое служение я несу? Как и какое служение я являюсь ли я полезным в теле Христова вам на христос я благословляю чтобы каждый из нас духовно возрастал. нас духовно чтобы все мы превращались и росли из маленьких деток и всички неут малки лица до бураствоны духовно зрелых взрослых людей и достала мы духовную возраст не хора аминь давайте склоним наши сердца и помолимся сердца молим дорогой господь дорогой иисус Божий иисус мы благодарим тебя господь благодарим за твое Твоё Твоё слово за слово, за то что ты питаешь нас господь мы обращаемся к тебе сейчас и просим ты молим сделай пожалуйста наши сердца мягкими и податливыми для твоей воли направи сердца то сделай из них огромные сосуды для твоей, принятия твоей любви направи у тебя огромные сосудовые запремы на эту любовь и поставь в эти сосуды огромный кран чтобы изливать эту любовь и служи на эти сосудовые краны отворись может да изливаем и таз любовь чтобы через наши сердца через наши жизни протекала и растекалась твоя любовь через наши жизни от сердца да не достичь от любовь помоги нам стать послушными твоему слову помоги, и твоей воле да станем послушными это слово и твоей это без всякого прикословия повиноваться под твою руку без возражения да будем послушны на теб. пусть наши мягкие податливые сердца станут убежищем для тех людей кто нуждается в поддержке и наши мягкие сердца до да будут место в Идут, тази Благослови нас, пожалуйста, горячей твоей любовью. Благослови плоды рук наших. Плоды на рецептони. Используй нас. В своих руках как нужный инструмент и помоги каждому из нас найти место в твоем теле чтобы каждая клеточка твоего тела исполняла ту функцию которую ты наделил нас за все благодарим и молимся во имя иисуса христа аминь аминь Аминь. Слава Господу.